Всех приветствую. Сегодня у нас у меня очередная распаковка. Вот посылка здесь. Честно говоря, не знаю, что. Все сюда он влез. Сам телефон. Чуть-чуть пахнет. Запах небольшой есть. Карточки сюда все поместились. Единственное, что магнитик слабоват. Может, я... хотя нет, разработался. Вот, это первый, первая посылка, вторая немного интереснее. Давно я не заказывал, кстати, здесь даже Гребочка есть, но ну, такого существенного. Так, это первая за последнее время посылка. Так, проверим. Вот в таком кейсе заказал две штуки детям обошлись они не полторы тысячи каждый 16 гигабайт встроенной памяти И можно еще карту памяти вот на 32 коробка не помялась так что мы имеем И вот такое вот удобное устройство Кстати, вот здесь вот единственный минус углы заточенные такие. по отзывам некоторые даже царапались ну, это ерунда, можно пройтись наждачкой так, в комплекте у нас наушники ну, судя по отзывам они отстойные кабель для зарядки инструкция инструкция у нас на английском языке на русском даже снимаем да и китайский ну, мне кажется, все понятно. Не знаю, вот включим, что здесь будет. Будет ли Поздоровался он. Так, ну. Что-то по-китайски поет. Кстати. Звук реально довольно неплохой. Здесь Даже... можно. Можно. И, русский. Русский. И русский тоже можно Да, разряжен Аккумулятор, что-то неудивительно Нет, в принципе, вообще Но ну, мне нравится Звук хороший Я попробую наушники, но Наушники сразу думаю, что это Полный отстой Как говорят Попробовал в наушниках. В наушниках тоже звучит довольно громко. Я звук, это какой-то звук от меня где забанит. Там здесь можно смотреть фотографии. Ух ты, тут даже какие-то фотографии есть. Разобрался с этой игрушкой. Здесь вот, если на русский язык, здесь можно все регулировать. Вот установка под себя можно настройки менять, дату, время ставить, тут еще, ну их много, я не, не вникал. Электронная книга, здесь даже можно книгу читать. Вот. Ну тут китайские варианты какие-то. Дальше я показывал Тут диктофон, музыка, видео, изображение, FM-радио, попробую радио, нормально так, с наушниками ловит только. Вот меня вот режим будильника удивил будильник вот время сейчас вот без 15 9 точно так мы листаем я о секундомер ну, секундомер мне как-то особо не интересует а где же сам будильник так, громкость ну тут видимо они так написали то что я не могу найти здесь будильника хотя функция была бы неплохая да, мир. Может так перевели? Я не знаю. Ну, в принципе, мне довольно понравилось. Единственное, что я говорил или не говорил, что в этом плеере в одном 4 мегабайта, гигабайта памяти, в втором, как 16. Но ну, я писал продавцу. Кстати, тут плеер называется. Ноу-нейм, no и везде ноу-нейм. No Даже когда втыкаешь в компьютер, он отображается как ноу-нейм. No ну, в принципе, обычно китайский. Такой вот. что написано. для лучше для музыки. Ну, за такую цену, мне кажется, вполне нормально. Единственное, что обманули меня с параметрами карты. И ничего больше здесь нет. Ну, хотя бы карту запекали. Есть плод для карты памяти? Есть не есть я сюда вставлю в принципе, идем, 4 гигабайта хватит второй будет книжку слушать еще Гарри Поттера, любой будет слушать чу я ему любые, и здесь вот удобно через просмотр папок заходите, вот music и он самое интересное, что он запоминает где-то был, в каком месте Я оттуда начинает вот здесь, я вот это слушал ну, проверял да. вот а любимая детская группа моих детей чуть позже я скорее всего выложу уже обзор полный не то что полный, как он сколько хватает зарядки, все расскажу более детально, когда попользуемся мы этим плеером единственное, да, здесь проведем с углами, они очень довольно таки острые их надо будет наждачкой подточить а так, сегодня у меня довольно-таки неплохие посылки были. Давно не было у меня такого более-менее серьезных вещей. Сейчас на улице погода не очень. У нас там? То снег, то мороз, то дождь. На природу не выйти, не поснимать. Поэтому вот таким вот развлекаюсь. Коробочка, кстати, мне кажется, на подарок он даже пойдет. Ссылка будет товар в описании. Не забывайте... Пользоваться IPN сервисом, когда заказывайте что-либо. У меня ссылка тоже на этот ТПН будет в описании. Вот на этих двух плеерах я закономил 2 доллара. Или 3, или 2, я не помню. Вот мне вернули 2, 2, да, 2 доллара мне вернули. Поним, понемножку копится. Потом ведь эти деньги можно вывести. Что я иногда и делаю. Небольшие, но а зачем отдавать деньги? Бружуем. не бружу и... Кстати, плеер ничем не пахнет. Жалко, что единственное, мне не нравится, что нет чехла. Был бы чехол, был бы вообще здорово. Черненький. Такой. Написано, что на 40 часов хватает. Но вот как раз проверим И в следующем видео, когда где-то через месяц, я его буду еще раз показывать.